Не знаешь, как правильно выбрать проект? Заходи к нам на hype и узнай, какие проекты реально работают и приносят прибыль. Повторяю, hype-world.ru